На каком пальце и на какой руке лучше носить кольцо наг. Все равно не имеет никакого значения. Подскажите, Metasonic номер 12 от зависимости. Если человек избавился, нужно продолжать носить? Да. А, очень много людей, которые носили Метасоник номер 12, избавились от алкогольной зависимости. Это проверено. Это ну, настолько проверено. При этом не только от зависимости, а еще и от блуда, а еще и от.. там гуляния и так далее, то есть отобъедания, то есть он уникальный. Человек должен носить его ну хотя бы один год, эффективность его великолепная.